как строить? У, у нас денег. сейчас ни денег на построек нету, ни... Ничего нету на построек. М -м -м, так, художественный фильм спиздили. Ладно. Я тупо Ты что сделала? Таня? Не было. Соряд, я сделал я весь Нормально дом сломал, тебе, я, я, я хотел порошку. Он дом сломал? Да. А, пизда. Да, это да. Не, ну просто мне интересно, как это будет ездить, но... А что, так можно было? Я так же сейчас сделаю. Логика в игре, да, мы есть. Физика в игре, да, да. Да блин, я не вижу нихрена. Интересно, а машина перевернется от такого? Не знаю. Давай проверим. Я улетел. Сюда. Я просто видел, как он падал. Пусть я падал, улетел. Ч ⁇ Он Я улетел, а маш... Знаете, Кирилл вообще личность очень аномальная. А вот, например, момент, где он за рулем... Ч ⁇ заеду? Я заеду С досками стою Ч? Ну, чё? Ты сквозь Ты, ты Чё сделал? Ты это как было? это? Это нормально Ну а, Нормально? Ты дозуешь Что? Что происходит? Чё? Алло? Ч, ты вак лагнул? Хуя! <смех> <смех> <смех> Где оно? <смех> полетело! Мы все полагали, вообще жесть у меня! Ну что, без машина, ребят! Ой, полетела! Где она? А, вот, Это, я идеально. Думал, меня... Это идеально. Это идеально. Не, а что, понимал, ты у меня... Что, понимал, у меня Кил нормально заехал. Типа, все было нормально. А потом, типа, такой, алло, алло, мы не отвечали, такой, бат просто ядовик полетел, у меня прям вообще к звездам. Вот там туда. А вот момент, где он на пассажирском кресле. А давайте его продадим новый да куда я по пассен? Алло! Клавиатура! Алло! Пока! Чего? Как мне ты пошнул? А ты где? Алло, я где вообще? А где? Нет, ты пошнул вообще. Алло, а как? вообще Я даже просто Что А. Как? Ах, гениально, браве, я летать начал какого хуя? Вообще капец, я просто сижу, никого не трогаю бац, сэпэш, Справедливости ради, надо сказать, что я тоже не без греха. Это я пожалуйста. вот у тебя есть, это кемпер А, алло! Говорю. Алло! Я в магазине да. застрял. Серьезно? Да. Цыганский, сука, магазин человека с пизди. Блять! Блять! На нахуй! Помощь ликвидация! А, ты вылазишь? Подкаты поделай! Под землей хули! А а как ты застрял их в нем? Не знаю! Я просто подошел такой и начал выкупать Саню. Саня, выручай, блядь, своего друга нахуй! Я тебя купил, а ты? Да не сосай, блядь! Ты что сделал? Как будто. А, у меня есть идея, ребят. Лучше вам отойти. А, взрывайте. Пизда. Не пидохова. даже не закоцала, блядь. А что делать? Я е заскриню. Блядь, ты вздыхаешь? Да, ну блять. Да, чуть-чуть сдох. Чуть-чуть сдох, чуть-чуть сдох, понял. Иди в гранату, там не знаю. Побег, записчик, типы подойдут, нами Мирно будут на тебя смотреть, слушай. Записывай. Не, чего ты побег, блять, я типы надо, да? Дай деньги, дай деньги, дай деньги. Штоп типовый. Не вижу, чувака. Да блять, они залетел! Не вижу чувак. Побег, сейчас те враги, если нас убьют, я пинать по ебалу буду, по фану. Весело, весело, да да. Не, прикинь, сейчас выкупят и издеваются. Бля, мне нужен этот, как его? Домкрат! Нет, нет, нет, нет, нет. Чтобы за мной охотились. На гранату, на гранату, на гранату. на гранату. А нет, в меня просто ее кинуть, блядь. А как гранату? Ты не сдохнешь! Как гранату скинуть? БЛЯТЬ! НЕПЛОХО ГО КИЛУШИ, я гранату, ох Не я мне ты бронированный Айпл-ну я бронированный Ну слушай, магазин нахуй домкратов, что? У меня, пожалуйста, виски с колой и.. ОБЕК, можешь. ПОНЩЕ! БОНДЕРОБКА <Стук> а! <Стук> да. Лучи, блядь, нахуй. Да. А, блядь, блядь. Побег, побег, побей, побег, гов тебе это. Мне удар там, бля, и. мм. И броню. Почему я себя чувствую, блядь, этим чуваком, который продает арбузы нахуй на рынке? Застрял, ради, я могу сказать то, что э, даже из такого положения я убил парочку врагов. К сожалению, это было не записано, и вообще это неправда, но мотивировать убивать я умею. Оля, молек откинул, пиздец. Встань, флешку. Это не флешка. Это флешка. У машина. Ускорялку сбивай. Остался один игрок. Давай, тащишь, я тебе доначу. Это за. Ты решил не тащить, да? понял. Бля, так долго-то? Это не кончен или да? но ну, они решили, что типа, да, он шарит игру игру. подумает, что мы ушли, вон он... Так, один. Два! А! -а, -а! Ты что, гений? <существует> Ты не затащишь, Сань.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 Озолачу а ему ручку А к этому моменту Видос подходит к концу И я заебался тянуть А Так что спасибо за просмотр Всем удачи, хорошего времяпрепровождения И пока-пока Бестак, но, но я хорошо конец Её ротик как плака, да, на колени Пора качать статы, показал свой